Приветствую тебя на своем канале Тараторка, и тема сегодняшнего расклада звучит так а Что обо мне судачат люди? Прямо вот так вот, что обо мне судачат люди, да? Пять вариантов, это значит, а, пять людей, возможно, да? Ну, не факт, что там на одну карту один человек выйдет Бывает так, что ну, какая-то группа людей появляется, да? А, по ходу разбора, расклада вот. ну, тем не менее, вы можете выбрать любой и даже несколько, все тайм-коды будут указаны ниже, и я добавила в описании а, строку а, с реквизитами своей карты, а, буду благодарна, если кто-то изъявит желание, да, как-то оказать мне финансовую поддержку я как бы объяснить я не то чтобы нуждаюсь в деньгах дело не в этом просто мне было бы приятно если бы если бы вам было приятно да отблагодарить меня не знаю, копейка, рублем. Как вы посчитаете нужным? Вот. Ни в коем случае я не пытаюсь у кого-либо что-то вымогать. И не подумайте ни в коем разе. Просто, а, если вы хотите как-то мне оказать финансовую поддержку, я вам действительно буду благодарна. Это может быть рубль, это может быть 10 рублей. Ну, кому сколько не жалко. А вот. Что еще я хочу сказать? Там же у меня указано с самого первого моего видеоролика в описании о том, что если вам нужен личный расклад, да, вы можете обратиться на мою почту, там указано, я прям точно сейчас не скажу, как она называется, по буквам, да, но вы там прочтете, если вы сочтете нужным обратиться ко мне для личной консультации, да, расклада Таро, мы с вами там уже пообщаемся в переписке в личной, да, и будем уже производить непосредственно расклад. Так что вот, надеюсь, пока я сейчас вам а, разводила тут болтологию, вы выбрали свой вариант, да, и мы начинаем первый вариант. Я вас приветствую. Расклад опять же напоминаю, называется. Что обо мне судачат люди? Так. Слушайте, у вас как-то очень много нелестно отзывается. Почему так? Вы мозолите людям глазки. А, ну, понятно, потому что вы очень а, ведете замкнутый образ жизни, да. А, ну, в плане личного какого-то пространства, да, а, а, личных свобод. Вы никому ничего лишнего не говорите, да. А, ну, просто потому что не считаете нужным осведомлять, первостречных, поперечных, ну, да даже, не знаю, людей, которых вы давно очень знаете, да даже родственников. Но в первую очередь это все, все эти люди неосведомленно относятся к той категории людей, которые по вашему мнению знать это и не должны, по большому счету, да, поэтому в принципе вокруг вас очень много легенд постепенно обрастает, да. Что я могу сказать? В принципе, вы Человек прямолинейный, да, и вам как бы вы любите правду в лоб, да, это не говорит о том, что вы какой-то экспрессивный, умеете себя держать в руках человек, да, это просто говорит о том, что вы достаточно ну, жесткий в плане характера, да, человек, человек э, правды, человек э, слова, человек э, ну, какой-то силы внутренней, да. И это не совсем нравится людям. Ну, вы и так это как бы про себя все знаете. Вот. Очень интересуются все вашими семейными делами, обстоятельствами, да. Почему вы себе можете позволить там какие-то поездки, какие-то... Ну, вот, какой-то достаток, да. В принципе, вы не кичитесь никогда своим... А, нет тут кошка зева. Скучно рассказываю, наверное, и для нее. Ну, в общем, вы никогда не кичитесь своим каким-то финансовым заработком, да, достатком внешним. Но вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые, да, скажем так. Это вот про вас. Сейчас я немножко отвлекусь. Кошки, нужно дверь открыть. Пошь, извините. Давай, иди. Обратно не просись. Ага. Так. Вот. Людей это вообще очень сильно напрягает. До такого, что прямо хочется, знаете, под пытками у вас это все, все подробности, что называется, от первого лица узнать. Ну давайте посмотрим более конкретно. Может, это. Мне почему-то кажется, это не один человек здесь. Вот. вот, честно, не один человек. Ну да, тут какая-то группа людей, и причем это, наверное, хм. Ну, для некоторых могу озвучить такой момент, что это люди, вернее, даже не люди, это, скорее, женщины, как правило, да, и женщины такие очень склизкие, ну, в плане характера, я не знаю, каких-то вот в плане действий своих, то есть в работе, да, именно с работой связаны люди, и они такие, как бы не все везде надо знать, да, вот в каждой жопе затычка, вот про таких людей я сейчас говорю, да, вот, вот, и, и, я не знаю, вот без маски в жопу пролить, что называется, да, вот Вот, блин, реально, в каждой жопе затычка. И сколько раз я же слово жопа назвала, я не знаю. Ну, короче, вот, вот такие бывают же люди противные на работе, да? Вот им, блядь, всем ну, все нахрен знать надо. А зачем, непонятно. Для каких целей тоже неизвестно. То есть, и они еще такие глазливые, блин, и мерзкие. твари. Вот, вот таких людей вы привлекаете. Ну, это... Как э, пчела на мёд, они вот слетаются, но такие, знаете, вот прям, ну как объяснить? Это вы как книга, да, бестселлер по идее, да, ну вернее книга, которая бы могла стать бестселлером с помощью этого человека, да, то есть если бы этот человек знал ваши какие-то тайные вещи, какие-то да потаенные. Да даже, да не знаю, даже если бы он узнал там, чего ели, покопавшись у вас в мусорке, да, это бы стало просто хитом, бестселлером там, да, среди, не знаю, вашего коллектива. И этот человек бы стал знаменитым как автор этого всего, а вы бы его героем были этого, вот этой книги. Ну, то есть, ну, да, притянутый за уши, конечно, ничего не могу сказать, но я надеюсь, вы поняли, да, смысл моих слов. А, неспроста я сказала, что человек глазливый. А, этот человек а, вот а, как, через вот это вот а, вытягивание информации, да, он как-то вот влияет негативно на вот, на жизнь людей. Поэтому вот с такими людьми, на самом деле, будьте поосторожней. Очень-очень меркантильные женщины. -то... Да, женщины даже не назовешь где-то, блин, не знаю, подобие женщины, скажем так. Они могут по-разному выглядеть, но у вас такое ощущение мерзоты от них будет. Он прям, ну, шестым чувством, что называется, да? А что им надо от вас? А, ну, потому что они чувствуют от вас э, какие-то эманации, да, какой-то силы непонятной, вот какого-то барьера, через который им никогда не пробиться, если вы этого сами не захотите, конечно, да. Ну, кто в захочет подпускать к себе таких вот, блин, кадров. Ну, да, совет какой? Продолжайте, ну... Чисто сугубо рабочие отношения, никаких лишних слов, все в принципе правильно, вы тактики придерживайтесь, никаких лишних слов, ни на какие а, второстепенные, не относящиеся к работе, непосредственно к какому-то конкретному делу, вот где вы соприкасаетесь с этим сотрудником, да, никаких других а, а, точек соприкосновений иметь не нужно, все. Это полный шлак, а не человек Вот реально Это вот э, ни себе, ни людям То есть свою жизнь не может устроить Еще в чужую лезет, что-то там лечит Скорее калечит, блин Ну, короче, вы поняли, да, о ком я сейчас говорю Это, это может быть не один человек Там может целая стайка таких э, э, Чушек ходить да? Лишь бы говно помесить Любое И за кем угодно Поэтому, ну, будьте выше этого В принципе все, с вами я закончила первый вариант. Переходим ко второму. Второй раз приветствую. Ну, что я могу сказать? Прям человек сразу вышел. воплоти. плоти. А, так, я надеюсь, вы не забыли, да, тему нашего расклада? Чтобы мне с судачит люди. Ну, тут конкретно человек у вас. Тут скорее я бы даже сказала не судачат, сколько сплетни собирают, вот кто же этот человек для ага, что-то из прошлого, что-то закрытое ага человек, который э, ну, понятное дело, предатель человек, который э, как там выражение такое есть э, Пока живем, как же там? Пока живем, что-то там не ценим, а потерявший плачем, да? Вот, ну, я не помню дословно, как она там звучала, но суть, как бы вы поняли, да? Скорее всего, это это бывший. Бывший кто? Но тут э о любви речи не идет как бы да э -э бывший может быть то угодно то есть это не о любви речь вообще не о любви ни разу это может быть дело партнеру бывший друг бывший э -э -э товарищ по работе я не знаю а еще это может быть не знаю ну в общем это человек который который был с вами достаточно близок но судьба вас разминула, да, в разные стороны человек отгреб свое за свои вот эти да паскудные действия в вашем отношении и э, еще, знаете, и в позицию жертвы встал, в свою очередь, еще. А вы как-то, знаете, вышли со своими уроками и дальше пошли. Окей, что ему надо-то от вас? А -а -а. Не все он с вами, знаете, решил как бы, да, для себя. Недосказанность у него осталась. Гложет она его. Вот, а возможности к вам подобраться нету. Слишком далеко вы, недосягаемо находитесь. Ну, если у вас были какие-то отношения, да, э, ну, то любви он не питал к вам. То есть это какие-то потребляцкие отношения были с его стороны, да. Если это друг то это, как правило, такой друг, который, ну, которым врагу не пожелаешь, да, с которым постоянно какая-то херня происходит, а ты за ним говно разгребаешь. Ну, это и так, и а так можно. Даже если вы. ну, вот, вот, вот девушка, там, смотрите, ну, девушка, женщина, да, ну, какая разница. Смотрите там, да, и понимаете, о ком я сейчас говорю, это был ваш бывший, то ну, то же самое, абсолютно, да. То есть он какую херню там сделает, там вы это все говно раз за ним отмываете, его еще там в чувство приводите, еще и сами там как бы отхлебываете, можно сказать, да, за него, и ставите на ноги, он опять в одно и то же, и то есть, ну, разбазаривает все вот это вот. Ну, он дораз, дораз, доразбазаривался, потерял ваше, как бы, расположение, и все. При этом до сих пор считает себя, короче говоря, жертвой в этой ситуации. Козлина какая. А, вот, смотрите, вот карта. Карта вышла. Кубковая. Ни хрена себе. Ну, вот реально. Это у нас первая, получается, да, кубковая карта вышла. Завис... Зависит от ваш расклада. Ну, то есть, а для чего ему, как бы, показываться в вашей жизни, да, а, а, а, а, а с целью как-то себя, ну, вот, э, вернее, с вами точки над И, да, которые уже давно-давно, блин, уже все-все-все поняли, да, даже если у вас там нормального разговора не состоялось, ну, блин, время там разложило по полочкам. хрена, сейчас это вот все расширить, я понять не могу. Чтобы что? Чтобы... Ну вот смотрите, вот вышла, короче, одна вот эта карта, да? Он, видимо, человек услышал, что у вас все шоколадно, и решил, что нет, это что-то какая-то херня, надо, надо на место ее поставить, типа какого-лишего, да? Либо вот у него какая-то всеминутная какая-то тоска появилась, да? но не конкретно именно к вам да а к тем отношениям в принципе да то что ну перспективные это они были видимо он все просрал и все равно в отмеску он он все равно винит во всем вас понимаете ну инфантилизм конечно на лицо ну и что еще она говорит ну, слишком хорошо живете. Ну, папа, он, он реально о вас слухи собирает. И, и, и эти слухи ему не нравятся, понимаете? То есть он, он слышит, что у вас все шоколадно, все хорошо, все в достатке, в хороших отношениях, э э на хорошем счету, не знаю с прекрасной работой, или, или, или там, ну, в общем, вам нравится жить, и у вас все реально с любой точки зрения не посмотри, у вас все схвачено. И ему это не нравится. Да. Почему-то еще и преданным себя чувствует. Вот видите, вот карта повешенного. Преданным себя чувствует. И считает, что это несправедливо. Типа, вот он страдает, а вы нет. Типа, где справедливость-то, алё, гараж? Вот о чем он говорит. Вот я-то молодец был, я вот хороший был. Куда все делать? А, наверное, это вот она у меня счастье моё забрала, с себе отгребла там и, и, и кайфует там свое удовольствие. Ну, ну, ну тут видно же, блин, а где он и где выд вот. Ну, Паш и, и... это как ее там забыла. Ой, ну, Дева назовем ее так, я уж не помню. Старший аркан, да? Ну, я ее так назову деву. Ведьма. Ну, я надеюсь, вы услышали, что хотели, если вы думали, что человек одумался, то нет, даже не пытался, в принципе, вот и все, он не судачит, он собирает о вас слухи, все, вторым вариантом мы закончили, третий я вас приветствую, что о вас, о, тут тоже человечек вышел, что о вас судачат люди? Тут тоже мужчина вышел. Прям мужчина. Тоже что-либо в шоколаде. Надо, кстати, сделать расклад для мужчин, да, на женщин. Конкретно отдельный, да, я думаю. Тоже тема будет. Хочу-то давно не делала. Если вам это интересно, вы там это отпишитесь в этом комментарии хорошо мужчины мужчины если вы тут есть на моем канале на этом сейчас раскладе то вы отзовитесь там вам надо делать этот расклад или не надо или может еще какой-то там в общем отзовитесь так что у вас удачат люди этот конкретный человек а -а -а. Угу. Ну, no, no. блин. Ну, блин, опять, короче, у нас тут, да? Ну тут хотя бы была какая-то, да, какой-то намек на любовь был, да. Ну, явно тут вот карта Сташа Аркан, влюбленная, ну, были у вас отношения тут, очевидно. Но сейчас они. Ну что он? он? Он почву в этом. Вот если в прошлом варианте было как, что человек, ну, вообще не изменился и изначально, да, там, козлом был таким козлом и остался, то тут он как-то понимает, что а, вы не настроены, да, вообще на какое-либо общение с ним, и он понимает, что он со своей вот этой болью наедине, да, остался. Вы с ним вообще от слова совсем не хотите видеться, в принципе. То есть у вас какая-то конфронтация идет между вами, только он если как мужчина ведет себя ну, ну как я не знаю как примат то вы ведете себя как воительница то есть да ну это как воительница ну амазонка с обезьяны ну представьте себе картину вот, вот о чем я сейчас говорю вот. ну и он что нет у него к вам доступа вообще абсолютно он, скорее всего он у вас озабочен во всех соцсетях и, и больше никаких э, контактов э, у, у совместных у него не осталось, да, чтобы через кого-то вас узнать. Но, тем не менее, как-то что-то пыжится, пытается. Что ему от вас надо? Что он хочет? А, потеряшка, понятно. Уходил-то, думал, ой, какой там, смотри, кого потеряла. Я... Да я тогда, типа, не пропаду до таких, как... Э... Ты, короче, вагон и тележка. Ну, видно, он манипулятор. Да, манипулятор считает. Дальше ближе, дальше ближе, да. То есть он, привязка такая была. Ну, ему нравилось это. Ну, причем он не понимал, наверное, что он делает, скорее всего, находясь с вами в отношениях, да. Он искренне считал, что все в порядке. И считался, я, прав... ну, что за мужики странные, я вообще не понимаю. А потом он, все пошло, поехало, да? О, растратился, не знаю, на гулянки свои, да, на пьянки или, не знаю, на развлечения потратился. В итоге с жопой остался. Ох и здоровье еще пошатнулась Ну о чем он думает? О том, как как как как вернуть вас, возможно, было бы, да? Как как преодолеть все вот эти до да, разногласия, которые привели? При этом я от него не вижу, знаете, каких-то поползновений. То есть э, из серии, как с чистого листа, вот он хочет, да, вот чтобы вот, типа, вот, прими меня, давайте. Вот ничего не было, короче. Это он, да, это он за только. А вот, вот, вот если бы, допустим, ему сказали, вы предъявили, типа, вот, ну, а ты помнишь вот это, а вот, ты помнишь, что ты сделал там. Он, как бы, знаете, сразу вот какой-то типа, сливается, не, не готов он какие-то такие диалоги вести с вами, вот, просто от слова совсем, ну, прям, знаете, из э, какого-то там э, Атланта превращается, не знаю, в клопа размера, да, исчезает вообще, вакуум превращается, ну, тут об этом, то есть он готов все с чистого листа, вот прям, тут ничего не было, но при этом с такими чувствами к вам прям любви, там, да, вот, какого-то порыва, э -э -э но не ну, романтик, но инфантильный. Себе в угоду. А еще что? Че он думает о вас? Ну, слишком сложная, сильная, да. Причем он думает, что вы как-то видите его сквозь э, вот весь его напыщенный, какой-то страусиный вид, да, вот, ну, это, или павлини, вот ну, его на, на раскусили, и все. И, и ему теперь уже никак от вас э, не скрыться, не спрятаться. Он не понимает, как вы это делаете, да? Ну, он же не знает, что вы расклады смотрите. Ну... Ну, чухает, очко у него сжимается, понимаете? Шестое чувство. Ну, наверное, на этом я закончу с вами. Надеюсь, я вам помогла. Третий вариант. Третий вариант. Четвертый я вас приветствую. У Чё у нас тут, сходка бывших или чё? Я понять не могу, кто, кто о вас судачит? Опять кто-то из бывших короли, блин, сейчас император уже. <звы> АБВС удачит. Какая-то вы непокорная. Вот, понимаете, человек считает, что вы должны были вот прям, ну, то есть он мужчина, а вы он решает а вы слушайтесь понятно то есть для него он короче в, в такой семье был э, воспитан где э, слово мужчина закон в семье и женщина не могла даже пискнуть просто пошла там быстро все исполнила там вот вот так вот от слова да от какого слова от звука вот так щелчок да пальцы и все она уже как шелкой побежала делать то есть тут как вот так вот он щелкнул, она вот все готово лежит, и, и, и все, и, и ничего. То есть, ну, допустим, ему секса захотелось. Хочет она, не хочет. Может, у нее там, не знаю, голова болит, не болит, живот крутит, я не знаю, там ему посрать вообще. Вот в такой семье, короче, человек вырос, был воспитан. То есть, какой-то конкретный патриархат, причем.. Он надеялся, что вы будете такой, но вы... вы терпели очень долго, очень долго терпели, а потом бац, и показали свою силу, и все. Вот, вот что человек о вас думает. И теперь он уже как пажик, да, стал. Он уже понимает, что он к вам не пробьется. Что все, дороги разошлись и а, бесполезно уже вас догонять. Ну а что? А как он? А как император? Вот э, карту аркан, аркан силы перебьет. Ну не как же. Вот, ну, мы все её понимаем, да. Ну, просто он считал себя императором, а по факту оказался пажом. Ну, он далеко от вас находится, очень далеко. Причем он, скорее всего, ушел далеко после того, как понял, что все уже у вас там обречено, да, вы уже все, ушли, не готовы в одну реку дважды входить, да в русло это, и решил как-то развеяться, и уехал куда-то. Вот он уехал, а его еще сильнее непреодолимый к вам тянуть стало. И он думал, что вот он к вам приедет такой, да, на... на... На своей козе А к вам на сраной козе не подъедешь, понимаете Вы вон Все, вы уже совершенно другой человек Блин, вы сила, маг И королева кубков и Вы себе цену знаете Да, вы добрые, но до поры до времени Пока вы Пока вас не трогают, вы тоже никого не трогаете Всем улыбаетесь, лучезарно, да а... Мир, жвачка, все дела там, да И все, и он понял, что он даже и финансово вас не потянет. Ну тут, короче, ну понятно, да, вот. Он на сраный казе не подъедешь, короче говоря. И в итоге, чё, и чё, и чё, что, и че, и че? Он что-то о вас сплетни сплетничает, нет? Нет, он, он как-то у вас информацию собирает через какие-то левые источники вообще то есть это скорее всего какие-то поленные ну не поленные левые странички в соцсетях да могут быть или типа заходит со, со страниц своих там не знаю друзей подруг там еще кого-то короче и просто наблюдает все собирает информацию зачем непонятно главное он главное понимает что бесполезно как бы ну все равно он знаете он прям в принципе, он, он может собой гордиться, что он когда-то в свое, в свое время, да, как-то успел с вами как-то законнектиться, да, на уровне мужчины-женщины. То есть для него это как э, какое-то достижение в жизни, что ли. То есть такая женщина, как вы, в его жизни это редкий самородок, можно сказать, да. Ну, это как золото, огромный кусок, да, который он, конечно, просрал, но он не об этом думать предпочитает, а о том, что он в руках держал это, понимаете? Вот о чем я сейчас хочу сказать. Ну он никогда не придет к вам, знаете, с типа опущенным мечом, типа, ну, в том плане того, что типа признать с признанием о том, что он не прав, что он лох, пидор, ну вы поняли. Нет, он будет скулить, как побитая собака, ну в своей будке, короче, сиди на цепи на своей, который сам себе выстрелил, да. Ну вот, а у вас все шоколад. В принципе, он это понял, что он там нахрен не нужен никому и не котирует тоже давно-давно. По финансам тоже никак на вас не потянет, вообще никак не потянет вас финансово. Да И короче вот он, возможно, он даже, кстати, не нашел да, никакую замену вообще никакую, да, в плане ну каких-то стабильных долгих отношений, скорее всего у него нету, понимаете? Я не вижу у него ни семьи, ничего, понимаете? Как-то ему шаблон разбили в дребезги с высотки об асфальт, поэтому у человека вот этот диссонанс он остался. Он, он, он хочет, короче, как у него в семье, но он понимает, что у него стандарты там с вами повысились, и он уже не хочет какую-то там мямлю, короче, себе. И вот это вот диссонанс у него, короче, происходит в башке, и вот никак не может совладать Ну Ходит один сам по себе вот по большому счету устроил он себе нормально семейную жизнь не вижу я эту а у вас как странно наоборот все так надеюсь я вам помогла все переходим к пятому варианту пятый вариант что а у вас удачи? У, у у вас тут много людей да М -м -м, как интересно Может, недавно мероприятие какое-то проводилось, где у вас там, вы показались, или о вас вещь зашла, и большая группа людей, которых вас знают, она что-то вспомнила, начала про вас что-то в плитне собирать. Ну, ну, смотрите, отшельник здесь, это я вас вижу. А это все люди, короче говоря. И это люди, которые не имеют к вам доступа на 24 на 7-365 дней в году. Это, это люди, с которыми вы контактируете, когда вот куда-то приезжаете, да? Это могут быть, кстати, родственники дальние какие-то. Ну, то есть это не родные братья, сестры, там, не знаю, родители, там, бабушки. Это, это скорее там двоюродные, троюродные, там кто угодно, короче. Ну, седьмая вода на Сирии, да, вот Аля и Сирия на свадьбе там первый раз увиделись, познакомились или там, ну, вплоть до этого, да, но могут быть м -м, те люди, которых вы как, ну, как, ну знаете, то есть выросли вместе. А, ну, новости, новости, да, вас о -о, узнают. Почему-то какое-то сарафанное сломанное радио. То есть один сказал одно, и оно там передалось другому, и все это выскажу на виде, и, и в итоге там, ну, то есть из серии вы там ногу сломали, а там вас уже убили, короче, три раза, и, и вы из морга, короче, вернулись. Ну, вот так Ну, то есть вы в том плане, что вы живая, короче, ходите, а вас там три раза уже убили, короче. Ну, вы поняли, да, насколько искажаются слухи о вас. А вы необычный человек. О, ну вот, смотрите. Эти карты такие собрали интересные. Вы очень необычный человек. Вы человек такой уникальный, что... Ну, и разносторонний, что может показаться некоторым, что вы двуличные какие-то, да, со стороны. Ну, потому что вы на самом деле можете жить в до достатке, в хорошем достатке. Не знаю, пол пользоваться всеми благами э, цивилизации, да. Ну, утрирую совсем, да. И при этом, например, э, приезжая вот туда, куда-то, да, к этим родственникам, не знаю, ну, не знаю, на родину, грубо говоря, вот сейчас так опишем. Вы можете ходить, в, вот, вот, например, у вас сортир, у вас туалет в доме, да, где вы проживаете, у себя в квартире, в доме, там, в частном, не знаю, но он у вас э, сделан по высшему разряду, то есть, да, там, качественные строительные материалы, не знаю, может, может быть, у вас там туалет с подогревом, блин, жопы, и пола там, и все остального там, да, по последнему там писку, тренду, я не знаю, еще чего-то, ну, объект, ну, в плане разумного, да, не там, не золотой стульчак. Да даже, даже, может быть, и так, короче, не в этом суть. Но вы можете спокойно приехать в сельскую местность и сходить, блин, в, в сельский сортир, да. Все мы знаем, дырка в полу, и все. вас это не смущает, как бы, да. Вы, вы подстраиваетесь под ту среду, где вы находитесь, без вот этого, знаете, лишнего гонора. У вас этого нет. Вы достаточно спокойный, уравновешенный человек Которого очень сложно вывести на какие-то эмоции В силу каких-то внешних факторов вот. Для рода, для вашего В принципе, понятно, почему вас обсуждают родственники Вы очень значимая личность Потому что вы слишком сильно выделяетесь ну, Как белая ворона да, Или как сказки сказке там, про лебедя да, Который жил в, в курятнике ну, в смысле, птенца, да, урода, который жил в курятнике, а потом, бац, оказалось, что это лебедь, блин. Вот вы такой, короче, в своем роду человек. Настолько вы слишком сильно выделяетесь. И из-за этого, да, вот там курятник этот собирается и начинает кудахтать в вашу сторону. Ну, то есть, в принципе, вы не в первый раз об этом слышите, там, о себе много интересного, да? чего вы вообще не в курсе были. И за собой не замечаю. Но... Ну, что могу сказать? Вы... Вы можете быть мужчиной, так и женщиной. Ну, тут как бы разницы нет. В любом случае у вас такие достаточно стойкие качества. Ой. Вот, и чтобы люди не говорили, они все равно зависят от вас, и будут дальше продолжать при этом стелиться перед вами, да, вот даже ваши родственники, но при этом за спиной они также будут продолжать вас обсуждать, нам не знаю, в каких вы штанах приехали, на какой машине, а, что, какие часы у вас на руке и так далее, короче. для чего для чего ну наверное просто не, не серия озлобится там как-то а просто ну знаете это вот как вот представьте маленькое село да вот где ну не знаю машины проезжают в день например три раза и все и это максимум это очень часто считается и то есть это ну насколько там ну, и поколениями люди живут, да, не меняя там образ жизни и все остальное. Это для Вот ваше появление там, это как свежий воздух. Это вот, ну, делается не столько из злобы, сколько просто, ну, нечего больше другого обсудить, понимаете? Ну, настолько вы слишком сильно отличаетесь, что больше, ну, человек, люди, вернее, не могут найти другую какую-либо тему для разговора. Вы какой-то эпатаж создаете вокруг себя, сами, сами того не замечают. То есть если вы там, где вы живете постоянно, вы как бы сильно не выделяетесь, да? Ну вот столпы, если не хотите. То тут как бы, да, хотите вы или нет, ну вы будете выделяться. Так что вот так вот. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Оставляйте свои комментарии, пожелания, адекватную критику. В прошлом видео я сделала замечание некоторым комментаторам. Вы можете негативить, но негативите, пожалуйста, конструктивно. А не потому, что у вас там ретрагнерные Меркурий или что-то там, короче, сыграло и и вот поэтому хоть, хоть, хочется ну, насрать кому-то похер кому я надеюсь на адекватную реакцию на мои слова да. вот я всегда за конструктивную критику но если как бы, никакого объективного мышления я в речи не увидела ну элементарно даже пунктуация там. ну то есть о чем говорить вот, что еще хотела бы сказать, напомню еще раз, я буду рада любой финансовой поддержке, любой, любому рублю, в качестве благодарности, не знаю, или просто поднять настроение, в любом случае я буду благодарна, заранее спасибо тем людям, кто эту помощь захочет оказать, или таким образом хочет сделать, захочет сделать комплимент, да, М -м спасибо. Вот. И еще что. А если вы хотите какую-то личную консультацию, да, тет а обращайтесь на почту. Там она указана в описании. А мы там уже с вами более плотно пообщаемся, а поймем, в чем мы с вами сходимся. И. По итогу будет, наверное, понятно, смогу ли я вам чем-то помочь или нет. Потому что я, например, сразу могу сказать, что я могу проконсультировать, расклад сделать, да, дать какой-то совет, но я не делаю чисток, обраток, привязок, порч и всего такого, да. У меня нету полномочий для этого. Поэтому у меня канал от раскладах от ОРО, да. я не веду какие-то чистки у меня нет этого потому что для того чтобы этим заниматься я считаю должны быть какие-то полномочия которых у меня сейчас их нету вот диагностика пожалуйста а все остальное это не ко мне вот на этом наверное я буду заканчивать этот видеоролик всем спасибо всем пока-пока